Так, и у нас первый вопрос об исполнении Санкт-Петербургской избирательной комиссии, постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 сентября нынешнего года о ситуации, связанной с проведением выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Ну, даже тема немножко шире, мы, в принципе, уже ее вышли на тему. Состояние избирательной комиссии до города санкт-петербурга будьте добры пожалуйста хотим видеть лицезреть наших коллег под руководством виктора александровича миненко да вот видим как председатель избирательной комиссии так, так. Я понимаю, что так все, да? Марина Александровна Жданова, как члены комиссии, секретариат присутствует. Делай а, дальше, а? чтобы видно было. Да, все. Зацепа Олег Олегович, член комиссии, также как Алексей Викторович Березин, Боричева Людмила Михайловна Кузьмин, Юрий Александрович Краснянский, Андрей Тварищ и Фесик и Викторовна, да? Так всех. Все с нами. Да? А Березинов. Я... Да, да, да. Вот, да. Тут. Пок -пок да, вот покрестка не, не вижу в списке, а того, что экране -то... подтвердила. Вроде, Вроде бы. Так, хорошо. Ну, я сначала только несколько слов скажу. Вот мы, когда анализировали, мы в цехе, поскольку процесс, связанный с прошедшими выборами в Санкт-Петербурге, он такой вот, так много всего накопилось, что сложно вот разом, одним махом эту ситуацию не разрешить. Вот одним каким-то махом э, моментально всю избирательную систему города не оздороветь. Тут необходима последовательная цепь решений и действий, которые бы привела к той цели, которую мы себе поставили. И, конечно, Центральную избирательную комиссию а, не могла заботить та ситуация, которая склад, складывалась в, в предыдущей кампании. Именно поэтому, исходя из своей компетенции, понимая хоть, что ЦИК не является организующей комиссии по выборам как губернатора, так и муниципального выбора, но в то же время отвечает за весь, в рамках Конституции за весь процесс контроля за тем, как вообще проходит кампания Проанализируя все предыдущие проблемы, которые там накопились, мы постарались максимально сделать все, провести ту профилактику, чтобы не допустить их повторения. Поэтому весь наш анализ, то, что мы там наши предложения, как не допустить, как предотвратить, мы вооружили этим. В общем-то, вы вооружили комиссию Санкт-Петербурга, города, для того, чтобы облегчить работу в этом направлении. И не только их, да, по всем мы какие-то профилактические шаги очень серьезно в этом направлении сделали. Но, к сожалению, не дали они того эффекта. Которые мы предполагали. Что бы я сейчас хотела, сейчас мы предоставим слово в первую очередь, конечно, председателю комиссии Виктору Александровичу Миненко. Виктор Александрович, ну я бы просила, когда вы будете выступать? У меня несколько вопросов, таких предварительных. Может быть, если вы сразу не ответите, будете выступать там, ну, помогут вам с этими ответами, скажем, их подготовить. Я вот никак не могу понять, мы здесь с коллегами голову ломали, а с какой целью, вот я не успевала подписывать из Кипи, с какой целью вы нам переслали 3800, с чем-то да, около тысяч листов, копий решений комиссии горозбиракомы, копии а, ваших, скажем, обращений в правоохранительные органы. То есть вот этот Кип, это вот стопы бумаг, мы, собственно говоря, ждали от вас анализа ситуации, а получили вот кипы, вот эти бумаги. У наших специалистов, управления, у члена ЦИКа есть возможность вообще-то читать это все, собственно говоря, ваше постановление, на сайте все мы это делали. Но мы получили пока только это. А нас в большей степени, я просила бы, чтобы вы в своем выступлении тоже сделали акцент несколько на ином, то есть, вот, то есть не на процессе, который там был, на а чем же закончился каждый эпизод? Ждем от вас. Мы что же вас ожидали? Давай вот этот месяц вам анализы о причинах, которые привели к этой ситуации. В первую очередь на муниципальных выборах. Я не говорю, конечно, мы э, ну, тут получаем некие шпильки, но как так? это вот У вас нет претензий к компании по губернаторским выборам, а только вы делаете акцент. Уточняю. Мы не говорим, что выборы губернатора прошли идеально. Естественно, всегда на выборах есть какие-то, но какие-то могут быть и нюансы, какие-то могут быть замечания, это естественно. Но факт, тот, что мы по выборам губернатора практически не получали жалоб времени. он есть, этот факт. Вот сейчас уже некоторые после драки там мажут кулаками, что-то предъявляют. Но на тот период, и специально, опять-таки, когда я просила избирательная комиссия города пошла на встречу, что не спешите, подчеркиваю, с подведением итогов выборов губернатора, подчеркиваю, губернатора не муниципальных, можно, для того, чтобы все страждущие, все, у кого были, Какие-то претензии по выборам губернатора могли вовремя обратиться в городскую комиссию и комиссии до подведения итогов, если на это были основания, могла бы там отменить выборы или принять какие-то меры. Ну вот я, чтобы завершать эту тему по выборам, шпилек по, по, по, по поводу выборов губернатора. Ничего этого не произошло. Сейчас, конечно, прошло много времени, кто-то там начинает махать. Но это понятно, сотриться воздух – воздух это нормальный процесс. А вот теперь то, что касается выборов муниципальных. Что мы ожидали, что мы думали и надеялись от вас получить, и что вы сделаете за этот месяц? Ну, по крайней мере, анализ причин. Не вот эти 4000 почти листов, кипы, анализ причин, которые привели к этой ситуации. Комиссия как они были сформированы, ваш анализ. Мы об этом вам подсказочку давали по поводу кадровой политики и формирования комиссии. Ваш анализ. Это наш был, наши были предложения. А вы в развитии провели, посмотрели, что там по составу комиссии. Правильно или неправильно с точки зрения нашей компетенции, право применения и практики были сформированы эти комиссии. Или там все-таки, где-то вы не доработали вы или кто-то. Кто были эти люди, Опять-таки, мы не просим, чтобы вы занимались, подменяли следственные органы. А кто были эти люди? Вот у нас, я тут целый альбом подготовили, наши, когда фотографировали специалисты, которые, эти качки разного рода, которые создавали искусственные очереди, не пуская, создавая вот этот такой фильтр, еще такой физический фильтр, чтобы не подпустить реальных кандидатов для сдачи документов. Кто они? Почему заказы они приходили? Что они там делали? Участки почему были закрыты? Бегали когда от нас, председатель или все? Почему они были закрыты? Кто давал это указание? Это может выходить за рамки вашей компетенции, но вы, по крайней мере, попытаться проанализировать, не подменяя правоохранительные органы, хоть что-то могли сделать. Мы это от вас ждем. По каким причинам и кто и зачем прятал выборы эти? Прятал буквально. Ну и так далее, и так далее. Я не буду, я надеюсь, что хотя бы частично получ получим мы сейчас ответ из вашего выступления. Но вот очень важно, вот обратите на это внимание, если нет выступления, пусть ваши сотрудники по -по -по -по -по постараются, пока, вы будете, пока мы здесь будем рассматривать вопрос, подготовить. Нас что интересует? Повторюсь, чем закончился каждый эпизод? Ну, например, восстановлен был или не восстановлен кандидат. Я скажу, на энное количество. Например, было, ну, скажем так, энное количество обращений к вам. Вы приняли решение, например, по 50% из тех, кто вам обращался, восстановить. Передали это, как вы это сделали, в нижестоящие ли сами. Но не просто цифры, что вот 50% там, э, скажем, приняли такое решение и э, 49% передали в ЭКМО, а один сами решили. Что стало дальше с этими 49%? Как поступили ЭКМО? Меня интересует исходная цифра, не только, сколько вы приняли решение, передали, а что дальше? А по нашим сведениям, что многие ЭКМО просто наплевали. На ваши решения и на ваши рекомендации, и все равно их, скажем, не регистрировали. Может, мы не правы? Хотелось бы знать, сколько именно в результате ваших действий восстановлено кандидатов. И другой анализ, проводили вы или нет. А сколько кандидатов было восстановлено не по, помимо, скажем, ваших действий, по инициативе других сторон каких-то. Я вот несколько таких вам подсказочек даю, чтобы нас интересовало. Но и сейчас прошу вас выступить с тем, с чем вы считаете нужно выступить от имени комиссии. И дальше тогда мы продолжим эту дискуссию. Николай Иванович выступит, и я свои пять копеек тоже добавлю. Повторяю, мы сегодня не заканчиваем эту работу. Еще раз скажу, не потому, что мы не готовы к каким-то решительным действиям. Решительные действия должны быть умными. Они должны проводить к результату, а не к пиару и пустому сотрясению воздуха. И мы видим, что еще очень много надо сделать и нам, вместе и вам, для того, чтобы ситуацию кардинально исправить. Поэтому э мы предполагаем... По крайней мере, до конца этого года, до середины декабря, вот тогда действительно уже сделать какие-то окончательно серьезные выводы и предложить систему действий, которая позволила бы нам кардинальным образом оздоровить всю систему избирательных комиссий снизу до верху города, чтобы к следующим выборам, и тем более к выборам в 2021 году, не провалить их. Пожалуйста, Виктор Александрович, вам слово. Благодарю вас. Добрый день, уважаемая Лайсанна. Добрый день, уважаемые члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, коллеги. Во исполнение обсуждаемого постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Санкт-Петербургская избирательной комиссии был проведен анализ работы избирательных комиссий. По подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. По результатам работы 24 октября текущего года было принято решение о мерах по усилению контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Результат аналитической работы показал, что рядом органов местного самоуправления избирательным комиссиям муниципального образования были допущены нарушения законодательства, повлекшие нарушение избирательных прав граждан. Среди таких нарушений необходимо выделить следующее. Первое. Фактическое сокрытие даты опубликования решения о назначении выборов в целях воспрепятствования реализации гражданами своего пассивного избирательного права. Второе. Искусственное создание условий, влекущих невозможность надлежащего извещения ИКМО о мероприятиях по выдвижению кандидатов в депутаты, проводимых политическим партиям. Третье. Создание различного рода препятствий гражданам в процессе представления ими документов, необходимых для выдвижения и регистрации. Четвертое. Необоснованные отказы в регистрации кандидатов, в том числе неоднократные. Пятое. Нарушение прав членов ИКМО, в том числе с правом совещательного голоса, связанное с несвоевременным извещением, либо неизвещением о а времени и месте проведения заседаний комиссии. Шестое. Нарушение порядка и сроков рассмотрения жалоб, заявлений, иных обращений, поступавших в связи с нарушением избирательных прав граждан. Одним из основных условий, повлекших возможность Совершение перечисленных нарушений явилось широкое распространение ошибочных подходов к толкованию норм действующего избирательного законодательства и низкий уровень профессиональной подготовки должностных лиц и КМО. При этом хотел бы отметить, что в большинстве муниципальных образований выборы проводились в соответствии с действующим законодательством на гласной, открытой и конкурентной основе. В период избирательных кампаний по выборам депутатов муниципальных советов Санкт-Петербургская избирательная комиссия реализовала полномочия для контролю, по контролю за и соблюдением избирательных прав граждан на соответствующих выборах, в том числе рассматривала жалобы на действие, без действия, бездействия решений КМО. При поступлении информации о возможных нарушениях прав участников избирательного процесса, как и средств массовой информации, так и непосредственно в форме жалоб, комиссии принимали соответствующие меры реагирования. Уже в начале избирательной кампании для обеспечения прав неограниченного круга лиц на получение информации для выдвижения и регистрации кандидатами, Санкт-Петербургской избирательной комиссии было принято решение о предоставлении первоочередных документов, связанных с выборами, а также об образцах отдельных документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов. Документы ИКМО оперативно доводились до участников избирательного процесса через официальный сайт комиссии и сет интернет. При поступлении... Обоснованных жалоб на сокрытие решений о назначении выборов, повлекшее затруднение реализации гражданами пассивного избирательного права, комиссия принималась решение об установлении действительной даты обнародования решений о назначении выборов. По пяти э, муниципальным образованиям, но они на слуху известны, в том числе и вам, Элла Самсоневская, Академическая, Сергиевская, Екатеринговская, Ржевка, что влекло... Что влекло продление сроков на выдвижение и регистрацию кандидатов. С целью обеспечения единообразного подхода к реализации избирательных прав граждан решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии был установлен единый график работы ИКМУ. Также было принято обязательное для всех решение, для всех ИКМО решение комиссии, фактически содержащее изложение, изложенные в форме обязывающего правового регулирования разъяснения отдельных избирательных процедур. Но это такие как порядок исчисления сроков для выдвижения и регистрации кандидатов, организация приема документов ИКМО, использование выборов. Однако анализ динамики поступления в комиссию заявлений и жалоб, а также их содержание, показал, что эти меры были недостаточными. В то же время следует отметить, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия не обладала и не обладает правом, правым механизмом полноправного, полнокровного воздействия на ИКМО, которые, к примеру, создавали искусственные препятствия к свободному доступу граждан в помещении избирательных комиссий для представления ими документов на выдвижение и регистрацию, Неоднократное решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии о признании незаконным бездействием их должностных лиц, не обеспечивающих беспрепятственную реализацию права граждан на выдвижение и регистрацию. Ну, это такие муниципальные округа, как Адмиралтейский, Георгиевский, Катеринговский, Коломяки, Ржевский, Жевка, Сергиевская, Сосновская, Черная Речь. Не всегда могли исправить ситуацию. В этой связи э, разрешите... Поблагодарить Александр вас и членов ЦИК, сотрудников аппарата ЦИК за личное участие в осуществлении контроля за организацией работы отдельных ЭКМО с кандидатами и за неоценимую методическую поддержку. Также в Санкт-Петербургской избирательной комиссии было рассмотрено беспрецедентное количество более 790 э, жалоб кандидатов в депутаты муниципальных советов на решение об отказе в регистрации кандидатов. Из 186 решений о регистрации кандидатов, принятых нашей комиссии, то есть я говорю о том, Александр, что 186 решений комиссии были категоричны, конкретны и которые были реализованы, но вместе с тем 120 было оспорено Санкт-Петербургским городским судом и только по 24 решения комиссии было отменены. Также по нашей работе, где были недостатки, 16 наших решений было отменено постановлением ЦИК России, что свидетельствует о необходимости более тщательного подхода к изучению всех обстоятельств, повлекших принятие ИКМО необоснованных решений, нарушающих избирательные права граждан. В рамках методического сопровождения реализации Санкт-Петербургской избирательной комиссии своих полномочий в ходе подготовки и проведения муниципальных избирательных кампаний ЦИК России обращал особое внимание на применение механизма составления протоколов об административных правонарушениях. Уполномоченным членам комиссии было составлено 7 протоколов об административных правонарушениях. По всем вышеупомянутым делам, правонарушениях, мировыми судьями назначены наказания. Однако практика показала, что возбуждение дел об административных правонарушениях не может считаться достаточно оперативным способом реагирования на неисполнение решений избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. В случае выявления признаков административных правонарушений, дела о которых возбуждаются, Недолжностными лицами избирательных комиссий, в том числе преступлений, в Санкт-Петербургской избирательной комиссии направлялись соответствующие обращения представлениям в уполномоченный орган, в том числе в органы прокуратуры 18, в Следственный комитет 4, в органы внутренних дел 4. При этом Санкт-Петербургская избирательная комиссия не вправе вмешиваться в процессуальную деятельность правоохранительных органов и оказывает на них воздействие с целью принятия ими определенных процессуальных решений. В отдельных решениях Санкт-Петербургской избирательной комиссии, принятых в связи с поступлением жалоб, заявлений о признании незаконными действия, бездействия ИКМО, содержались обращения к ИКМО предписания, направленные на восстановление нарушенных прав избирателей. От таких обращений 360 и принятых 360 решений. По итогам проведенного анализа исполнения указанных предписаний представляется возможным констатировать неисполнение рядом и КМО решений Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Таких четыре. Данные обстоятельства являются основанием для расформирования ИКМО в судебном порядке по административному исковому заявлению Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Материалы оформлены и не позднее вторника они будут уже в суде. В связи с этим принято решение обратиться в суд с административными искими заявлениями. Но это я опять же назову Екатеринговский, Коломяги, Семеновский, Сергеевский. Помимо этого, по итогам проведенного анализа, решением комиссии признана неудовлетворительная работа по подготовке и проведению выборов депутатов муниципальных советов 16 КМО. Но я не стану их перечислять, они для вас тоже э, не э, ново. В рамках рассмотрения Санкт-Петербургской избирательной комиссии 24 октября текущего года вопроса о мерах по усилению контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, про проведение выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга членами нашей комиссии, как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса доводилась информация об имеющих место нарушениях избирательного законодательства со стороны КМО, которые могли не стать предметом анализа при подготовке проекта решений. Также по оперативной информации в настоящее время в судах общей юрисдикции находится на рассмотрении 217 административных иских заявлений об оспаривании решений об голосования. В результатах выборов депутатов муниципальных советов по 18 административным исковым заявлениям в удовлетворении требований отказано. Остальные находятся в стадии рассмотрения. Из 2079 жалоб заявлений, поступивших в комиссию, осталось и находятся в стадии рассмотрения 65%. В связи с этим комиссия решила продлить свою работу в этом направлении и в срок до 31 декабря текущего года провести полный анализ с полным его завершением работы ИКМО, а также ТИК, осуществляющий полномочия ИКМО в том числе с учетом судебных решений по административным исковым заявлениям об оспаривании решения об итогах голосования результата выборов. Уважаемая Александра, в своих выступлениях по вопросам анализа работы избирательной комиссии Санкт-Петербурга вы делали акцент на необходимость ее реформирования. Докладываю, с февраля текущего года мы осуществляем плановую аналитическую работу, направленную на оптимизацию системы территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. Актуальность этой работы в полной мере подтвердил анализ основных недостатков, допускаемых при организации работы нижестоящих комиссий в ходе прошедших в этом году избирательных кампаний. Законодательному собранию Санкт-Петербурга предложен для рассмотрения пакет изменений в законы Санкт-Петербурга, направленные на усиление качества работы избирательной системы. Подготовлена и реализуется в намеченные, уже реализуется в намеченные сроки дорожная карта, содержащая перечень мероприятий, направленных на реформирование системы избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. В связи с тем, что в 2021 году планируется проведение совмещенных избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – и депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга основным мероприятием дорожной карты является увеличение в 2020 году количества ТИК на территории Санкт-Петербурга. Для справки, в настоящее время в Санкт-Петербурге действует 30 территориальных избирательных комиссий, Средняя численность избирателей, проживающих на территории, на которую распространяется полномочия ТИК, в Санкт-Петербурге составляет 127 тысяч человек, избирателей. При этом в среднем по северо-западному федеральному округу это 33 тысячи. В городе Москве 57 тысяч избирателей. То есть двойная-тройная двойная, нагрузка. В рамках реализации дорожной карты подготовлен проект схемы размещение ТИК на территории Санкт-Петербурга и расчет средств, которые потребуются для дополнительного выделения из бюджета Санкт-Петербурга. Внесено соответствующее предложение по поправке ко второму чтению проекта закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Актуальным увеличение числа ТИК является с учетом возможного возложения полномочий ИКМО на ТИК, в целях обеспечения единой вертикали управления избирательной системы города. В то же время действующее законодательство о выборах связывает возможность возложения полномочий к МОНОТИК с обращением представительного органа муниципального образования в адрес избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. Таким образом, представляется необходимым инициировать несение в федеральный закон изменения позволяющих предусмотреть в законе субъекта Российской Федерации исполнение ТИК, полномочий ИКМО и отказ от формирования ИКМО на всей территории субъекта Российской Федерации. Санкт-Петербургская избирательная комиссия готова отстаивать эти инициативы на всех уровнях принятия управленческих решений и просит вас, Элла и в целом Центральную избирательную комиссию поддержать нас в этой работе. Отдельным направлением нашей перспективной работы является подбор и осуществление профессиональной подготовки членов ниже комиссий. В период подготовки к проведению избирательных комиссий Санкт-Петербургской избирательной комиссии предпринимались рекомендованные Центральной избирательной комиссии Российской Федерации меры организационно-методического характера, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки членов избирательной комиссии. Совместно с юридическим факультетом Санкт-Петербургского государственного университета подготовлена и опробирована программа повышения квалификации для членов избирательных комиссий. Разработаны и переданы для применения ИКМО календарные планы, рабочие блокноты ИКМО, содержащие подробные пояснения и проекты решений ИКМО, принимаемые на всех стадиях избирательных кампании. Еженедельно в режиме видеоконференц-связи проводились семинары-совещания с руководителями КМО по актуальным вопросам, возникающим в ходе проведения избирательной кампании. Однако данные меры оказались недостаточными и требуют от нас реализации на плановой основе системы мероприятий по обучению кадров нижестоящих комиссий с применением всех передовых методик, разработанных ЦИК России. Также в целях совершенствования организации избирательного процесса на основе отбора, подготовки и выдвижения кадров, способных профессионально и эффективно реализовать задачи и функции ТИК, мы планируем организовать системную работу по формированию резерва кадров территориальных избирательных комиссий и других нижестоящих комиссий. Наша задача – не допустить назначения в состав и руководящие должности в ТИК, другие комиссии, лиц, которые допустили в своей деятельности нарушение избирательного законодательства. Полагаю, что реализация данных мероприятий позволит повысить эффективность работы нижестоящих избирательных комиссий и на системной основе осуществить подготовку к проведению предстоящих избирательных кампаний, то есть учеба, учеба и еще раз учеба. Помимо этого жесткий контроль. Уважаемая Александра, доклад закончил. По вопросу, поставленному сейчас вами, почему направлен такой большой массив документов, у меня в руках сейчас правительственная телеграмма за вашей подписью. Я ее зачитываю с вашего разрешения. Просим вас представить ЦИК России в срок не позднее 28 октября анализ работы избирательных комиссий, действующих на территории Санкт-Петербурга по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, выполнить в соответствии с пунктом 3 постановления ЦИК России, а также все документы, послужившие основанием для проведения соответствующего анализа. В связи с этим такой массив и ушел в адрес ЦИК России. Что касается анализа, я постарался довольно ну, занял достаточно, конечно, времени, но тем не менее, это краткий отчет о нашей работе. И понимая, понимая, что действительно, я в этом и публично говорил, и не раз повторял, и сейчас подтверждаю, что да, действительно. Мы провисли в работе с кадрами. Здесь я усматриваю, конечно же, в первую очередь и свою вину, и не складываю ответственности от себя то, что кто-то формировал эти комиссии до меня ранее. Я отвечаю теперь за все. Поэтому я это вижу, и действительно жизнь подсказывает, что учиться и учиться можно, но э, провести кампанию такого масштаба, как э, муниципальные выборы, э, это достаточно серьезная школа, э, извлекаются из нее достаточно серьезные уроки, нарабатывается практика, а теперь я э, в своей работе ее также переформатирую и вижу э, те направления, по которым э, необходимо работать и э, которая принесет успех и эффективность в целом работы всей избирательной системы Российской Федерации. Поэтому вот в кратком докладе я изложил, э, но э, на мой взгляд, э, те вопросы, которые вы уже поднимали, и второй, и третий обращали, и акценты делали, я постарался доложить. Но если что-то э, еще... Пояснить. Здесь присутствуют мои коллеги, рассчитываю, что мне помогут они. Мы постараемся справиться и ответить на все вопросы. Но, наверное, самое главное – реализовать реформу избирательной системы Санкт-Петербурга. Есть понимание у нас со стороны губернатора Санкт-Петербурга правительства города других заинтересованных направлений, включая федеральные, как прокуратура, органы внутренних дел, федеральная служба безопасности. Договоренности у нас уже есть с учетом проведенной избирательной кампании и тех погрешностей, которые были. Я думаю, что мы доведем сейчас ключевой вопрос вопрос. Это принятие во втором чтении в целом, в целом, принятие бюджета нашего города. Дай бог нам отстоять. И мы имеем такую уверенность, что мы отстоим. Цифра немалая, 490 миллионов на всю эту работу выделяет правительство нам. Вот, и далее начнем работу. Но параллельно, параллельно уже есть планы, которые верстаются. Я как уже докладывал, есть дорожная карта. Есть целый план работы, который обсужден и поддержан губернатором. Я думаю, что, в общем -то, переформатирование и реформирование будет успешным. Благодарю за внимание. Спасибо, уважаемый Виктор Александрович. Дело в том, что все-таки по поводу 4000 листов анализа, соотношение анализа и того, что было признано. Там многие документы, не имеют такое слабое отношение к выводам каким-то. Но бог с ним, пусть это будет, как говорится, это ваша точка зрения. Но мы когда разбирали, мы там мало чего нашли, то, что касается непосредственно тех проблем, которые мы сейчас рассматриваем. Вы тут, я хотела бы уточнить, вы тут когда говорили, что вот 18... На 18 обращений отправили вы в прокуратуру по нарушению, 18, 4 в Следственный комитет и местные все правоохранительные органы, 4 ВВД, МВД. И сказали, что мы не вправе подменять правоохранительные органы, ну, конечно, кто же требует, но проводить, провести анализ в рамках своей компетенции вполне возможно. Что касается той части который нас очень заботит, реакции правоохранительных органов в целом. И тщательное расследование всего того, что, на что жаловались и кандидаты, да и мы это видели. И второе уже судебное решение. Именно по этому аспекту, аспекту который выходит за рамки нашей компетенции, и я обращалась за помощью к президенту. Мы, я благодарю наших сотрудников аппарата, сделали очень тщательный анализ, ревизию того, какие были обращения отправлены, куда они были, по какому поводу. И президентам дало поручение генеральной прокуратуре, генеральному прокурору, чтобы тщательно проверить и отреагировать на эту нашу озабоченность конкретным выходом. Это вот то, что касается части, которая выходит за рамки нашей компетенции. Но для того, чтобы правоохранительные органы могли этим заниматься, всерьез, конечно, от нас зависит, и от нас с вами, и от вас, что мы туда направляем. Все ли мы направляем, то, что требует направления, с какими аргументами, с какими фактами. Даем ли мы им основания серьезно заняться расследованием или даем основания, скажем, закрыть это дела за необоснованностью, недостаточно каких-то аргументов? А теперь второй вопрос по поводу э, ТИКов. Ну, сейчас Николай Иванович подробно скажет. Да, это была инициатива ЦИК. И... Э, мы благодарны губернатору, что он ее поддержал, и слава богу, что вы начали работать в этом направлении. Но я хочу еще раз подчеркнуть, может быть, еще не раз буду это подчеркивать. Сама по себе трансформация и, скажем, усиление и увеличение количества ТИКов и трансформации КМО, скажем, передача полномочий в ТИКе, это не сама цель. Больше всего боюсь я, лично боюсь того, чтобы это не превратилось в некую такой, ну, знаете, когда те же, чтобы у нас тики-оборотни не появились, чтобы вновь образованных в тиках не оказались те же самые фальсификаторы и нарушители, которые сидели в ЭКМО, чтобы не перелилась это, извините, дискредитировавшая себя, э, не знаю, как сказать, масса людей, Вновь создаваем этики. Именно поэтому, и в результате сегодняшнего предметного обсуждения, и дальнейшей работы, повторяю, до декабря, до середины, нам важно понять всем, на основе предпринятых действий, на основе этих действий, которые необходимы и вам нам предпринять, способна ли городская избирательная комиссия в нынешнем составе, в нынешнем качестве, в полной мере. Возглавить и провести кардинальную очистительную реформу всей избирательной системы города. И, конечно, очень важно, каким образом будут сформированы эти комиссии. Снизу до верху. Поэтому ТИКИ не самоцель, ТИКИ как большая возможность максимально провести качественную кадровую реформу организационную, системную. Николай Иванович, пожалуйста, вам слово для доклада. Ну, вопрос можно начать? Пожалуйста. Александр скажите, пожалуйста, есть ли аналитика, сколько у вас председателей ИКМО находится на финансировании муниципальных образований и какой общий объем денег на сегодняшний день расходует консолидированный бюджет города на содержание ИКМО? — Благодарю вас за вопрос, Николай Иванович. Дело в том, что по усредненным данным на сегодня, да, у меня нет такой справки под рукой, но порядка 35% председателей ИКМО находятся на штатной основе. Да? Остальные члены практически никто не находится на оплачивании своей зарплаты из бюджета. Но я готов в рабочем порядке. У нас такие данные есть. К сожалению, я просто не взял их с собой, чтобы не размывать это все дело и не разбежаться в цифрах. Я готов их не позднее завтра направить и дать такую информацию. Спасибо. Можно, Александр? Да, конечно. Уважаемые коллеги, на самом деле вопрос, который мы сегодня рассматриваем по итогам избирательной кампании Санкт-Петербурга, он абсолютно не новый. Позволь себе сказать, ну, может быть, парадоксальную вещь, что, честно говоря, меня судьба Ик мой не очень интересует по одной простой причине, что следующие пять лет они не работают. Но очень важно все-таки провести оценку деятельности ЭКМО за этот период, в течение которого они функционировали и в том числе вот в 2019 году проводили выборы. При этом я бы хотел подчеркнуть, что проблемы с деятельностью ЭКМО в Санкт-Петербурге и проблемы с деятельностью ЭКМО вообще в стране они обсуждаются не первый раз. Не первый раз. Есть две версии, что ЭКМО выполняет очень важную функцию, которую выполнять другие комиссии не смогут. Это первая версия. И вторая версия существует, что ЭКМО вообще это такой непонятный придаток в системе избирательных компаний, который функционирует как бы само по себе государство в государстве. Я попытался в течение вот этих лет, сколько работаю в Центральной избирательной комиссии, внимательно смотреть на статистику, анализировать ее. И понимать место ИКМО в системе избирательных кампаний. Я чуть позже вернусь к этой теме. По статистике скажу, что при назначении Виктора Александровича, при избрании его на эту должность, мы с ним весьма подробно обсуждали систему избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. И смею утверждать, что в ходе этой нашей беседы, неоднократных разговоров, я говорил о том, что система избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, она уникальна по отношению к системам других, в других субъектах Российской Федерации. И опыт работы избирательных комиссий муниципальных образований Санкт-Петербурга и в 2014 году, и в течение... И дальше, если в глубину пойти, он крайне неудовлетворительный. При этом мы в 2018 году... Предлагали э, Санкт-Петербург от имени Центральной избирательной комиссии и э, новому руководителю. Предлагали рассмотреть вопрос о переформатировании системы избирательных комиссий э, в Санкт-Петербурге. Мы предлагали э, поднять вопрос о расширении избирательных, не территориальных избирательных комиссий. Но эти процессы самые по себе, Александр абсолютно права, что создание ТИК не самоцель. Само по себе создание ТИК не решает тех проблем, которые мы увидели в 2014 и в 2019 году на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. И мы говорили, конечно, о том, что ТИКи, создаваемые вновь, они должны получить иные полномочия, а что касается ЭКМО, нужно внимательно отнестись, отнестись к необходимости их наличия в таком объеме в Санкт-Петербурге, когда каждое муниципальное образование имеет свою муниципальную избирательную комиссию. Я должен сказать, вот нас же слушают коллеги из регионов, что не очень хорошо понимаю, когда у нас 101 ИКМО исполняет полномочия территориальной избирательной кампании. И есть версии, и в том числе уже оформлены в какие-то законопроекты, Проектные ä, предложения, когда такое, такое замещение будет представляться невозможным, и я бы хотел обратить внимание тех субъектов, где у нас таких комиссий много, это Алтайский край, 22 комиссии КМО, исполняет полномочия. Э, исполняет полномочия Тиков, Белгородская область, Чукотский край, Камчатка, Оренбург и некоторые другие регионы. Мне представляется вот очень сложно объяснить, аргументированно, как комиссия муниципальная, которая является органом муниципальным, исполняет полномочия по выборам губернатора, депутатов заксобраний. я уж не говорю о выборах депутатов Государственной Думы или президента Российской Федерации. Мне кажется, такое совмещение невозможно. При этом я должен сказать, что у нас сегодня почти две с половиной тысяч территориальных комиссий исполняют полномочия КМО. Я не видел особых жалоб по этому поводу. То есть это массовое явление, которое прижилось и которое вполне, на мой взгляд, успешно выполняет полномочия по выборам депутатов муниципальных образований. Мы с Евгением Ивановичем недавно, вот вместе с председателем одного одной из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, обсуждали тему, как проводить муниципальные выборы и каким образом в, эту, в этот субъект, в этот центр региональный дать систему КСА для того, чтобы можно было совершать все действия, связанные с исполнением норм закона, да? то есть организации выборов, проведение выборов, подведение итогов. И встал вопрос, в городе-миллионнике будет дан один КСА для того, чтобы туда ввели протоколы по результатам голосования все... Участковой избирательной комиссии это в городе Миллиольника. И Виня Иванович удивился, как это можно сделать. Я тоже удивляюсь, как это можно сделать и зачем это делается. Ответ на виду. Глава муниципального образования хочет контролировать в том числе и вот протоколов, и содержание этих протоколов. И никто тайно особо из этого не делает. Хотя есть регионы, в которых по-другому в которых результаты голосования протоколы вводятся в действующих территориальных избирательных комиссиях. И мы тогда, с Сергей Александрович, вместе пришли к выводу, то, что такое большое наличие муниципальных образований есть не что иное, как желание каждого главы муниципального образования жестко контролировать все, начиная от объявления избирательной кампании, проведения избирательной кампании, выдвижения и подведения итогового голосования. И тогда мы достаточно подробно и внимательно, и не только с, Вик, с Виктором Александровичем, но мы встретились со всеми председателями территориальных избирательных комиссий, мы встретились со всеми председателями избирательных комиссий муниципальных образований в Санкт-Петербурге, и я был не один были наш аппарат, мы весьма подробно анализировали, что было в 2014 году, мы говорили об ошибках, которые были в 2014 году, мы говорили о том, что эти ошибки носят системный характер, и что для их преодоления этих системных ошибок нужны системные решения. Но было принято такое, ничего, мы всех глав муниципальных образований заставим работать в рамках закона. Вопрос ставлю, заставили, и оставляю его без ответа. У нас из всех муниципальных образований, из всех муниципальных комиссий, только по 17 комиссиям в Центральной избирательной комиссии не было жалоб. По всем остальным комиссиям, а это почти 100, жалобы были. То есть проблемы деятельности муниципальных комиссий Санкт-Петербурга в этой части носят системный, глубокий, Характер. То есть это проблемы не сегодняшней избирательной кампании. Напомню, что в марте месяце 2019 года в результате активной позиции Центральной избирательной комиссии, избирательной комиссии Санкт-Петербурга была предложена дорожная карта по преодолению этих системных недостатков, по увеличению количества территориальных избирательных комиссий. Что произошло? Ничего. Была надежда на то, что мы всех глав муниципальных образований попросим, убедим, я не хочу этих слов применять, убедим работать в рамках закона и все будет хорошо. Начало избирательной кампании показало, что убеждение для человека, который озабочен только одним сохранением своего места, вряд ли является самым сильным аргументом. Поэтому, мне кажется, мы имели абсолютно то, что и прогнозировали еще в 2018 году, как будет развиваться избирательная комиссия. И я об этом неоднократно говорил. И Александр об этом постоянно говорит, что нужны системные изменения. Что сейчас предлагается? Предлагается увеличить число территориальных комиссий. Мы категорически это поддерживаем. И я уверен, что депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга не имеют тоже другой точки зрения, потому что ее трудно аргументировать другой точкой зрения, потому что сегодня Санкт-Петербург имеет количество избирателей на одной территориальной комиссии почти наибольшее. У нас есть, конечно, какие-то исключения, там и 100, и 150 тысяч избирателей, но это больше исключения. В больших городах, мегаполисах такого нет. Поэтому создание территориальных комиссий просто приведет к тому, что Санкт-Петербург будет выглядеть как город системный в этой части. Но если мы параллельно оставляем все, что было, то мы создаем на 24-й год еще большую проблему для следующих, кто придет работать вместо нас. Поэтому мне представляется важным согласиться с той позицией, которую которой Александр тоже говорила. Создание территориальных комиссий должно идти параллельно с делегированием полномочий муниципальных комиссий и этим вновь создаваемым территориальным комиссиям. Хотя и это не панацея. Опыт работы в этом году показывает, что 8 территориальных комиссий, на которые были возложены полномочия муниципальных, тоже работали не столь безукоризненно, безупречно, как бы нам хотелось. Но, имея полномочия воздействовать на территориальные комиссии, Городская Санкт-Петербургская комиссия не воспользовалась этим правом своим достаточно жестко требовать председателя территориальной комиссии исполнения норм, норм закона федерального субъектового. Ну, мы можем говорить, что муниципальная комиссия – это вот там, это все, это наше все, и мы там ничего сделать не можем. Ладно, я с этим соглашусь. Но по тикам то кто запрещал действовать более жестко? А что касается обращений, которые были от городской избирательной комиссии, то я так скажу, это более-менее вот ну, более или менее так прикрытие собственного э, ну, как бы имиджа. Четыре обращения в Следственный комитет, там несколько обращений в Генпрокуратуру. Массовость жалоб, которая была по Санкт-Петербургу, вообще выходит за пределы разумного. Да, вы прислали нам вот эти четыре тысячи листов, по сути дела, это те обращения, жалобы, которые к вам были. Такое, такого количества жалоб, которые было у нас в ходе, комиссии, в ходе компании муниципальной, много. Я скажу так. Вот если сравнить с 2014 годом, то если мы друг другу будем говорить правду, это было намного чище. Да? ЦИК там не выезжал из Петербурга. Работали постоянные группы. Мы там чуть ли не двери деблокировали. Мы там вместе с вами проводили профилактические мероприятия, мы писали заявления и так далее. Но нам казалось, что в нынешних условиях организация кампании избирательно в том формате, в котором она есть, вообще была бы недопустима. К сожалению, еще раз говорю, преодолеть эти системные недостатки можно только одним способом в Санкт-Петербурге. Ну, я не говорю, надо сделать, как в Москве, где нет муниципальных комиссий. Но сделайте, как в других городах, как в других больших регионах, где, в принципе, вот сегодня, не знаю, звонил ли вам Алексей Дмитриевич Краснодар, он просит там усиленно, ну, там... Вот наградите, у нас там несколько человек, в том числе и в первую очередь он говорит о представителях в комиссиях от оппозиционных партий, которые профессионально, грамотно, объективно оценивали ситуацию, принимали решения и, в общем-то, работали в ходе избирательной комиссии. Он говорит, Николай, у нас была большая кампания, вот в этом году большая, в следующем году губернаторская. Но вы, говорите, что-то слышали о Краснодаре в, эти, в ходе этой избирательной кампании. Я сказал, честно, не слышал. Александр, вы слышали что-нибудь о Краснодаре? Плохого не. А регион по количеству избирателей, я думаю, что точно не меньше, если не побольше. А? Близко. Близко. Научились работать с может партиями быть, оппозиционными. Может научились. быть. Может быть. И я, Виктор Александрович, к чему говорю? Что вот Элла Оксанова дала такой карт-бланш избирательной комиссии, который сегодня был озвучен, что на самом деле впереди есть... Объемные работы, которые нужно выполнить. Но в этой объемной работе есть несколько ключевых моментов, о которых я говорю. Это объективная оценка и роль муниципальных комиссий, а ее пока нет. Вы называете несколько комиссий, которые работали плохо. Не называйте всех. Мне кажется, надо назвать всех и поименно. На самом деле, мы не сможем, наверное, пересмотреть результаты голосования. Это невозможно, потому что есть ошибки, которые не определили, не определяли результат голосования. Но есть ошибки, которые точно нельзя прощать. Вот нельзя так делать, как делали некоторые председатели ИКМО. Там решетка на окнах, потеря документов и так далее, там подобные, непонятный пересчет голосов на отдельных участках, ну вообще ни, ничем не объяснимые вещи. И мне кажется, это непростительно. И, конечно, перечень комиссии ИКМО, которые нарушали правила и нормы закона, они, этот перечень большой, я уже назвал, всего в ЦИКе в ЦИКе всего нет жалоб от 17 по 17 КМО. По всем остальным есть. Но слушайте, это, конечно, показатель. Вот сейчас слушает нас председатели избирательных комиссий субъектов. Они, конечно, в шоке от того, что вот мы сейчас говорим. В шоке. И шок – это не первый раз. Это не первая кампания, когда в шоке все председатели избирательных комиссий субъектов. Потому что происходит. Поэтому... Я не знаю, как вы переформатируетесь внутри городской избирательной комиссии, но вот эта вот некая там клановость и так далее, она не позволит вам реализовать ни одну дорожную карту, даже если ЗАГС Собрания, я в этом уверен, примет это позитивное для избирательной системы Петербурга решение. Если вы внутри не консолидируете, что в основе вашей работы все-таки лежит закон, а не обслуживание чьих-то клановых интересов, все это бессмысленно и бесполезно. Вот вы бы так и будете сидеть по своим норкам и каждый думать о том, как на него его хозяин посмотрит. Пока у вас нет стержня в вашей работе, вы будете постоянно находить, находиться вот под таким саркастическим взглядом со стороны других избирательных комиссий, регионов, которые обладают значительно меньшими интеллектуальными возможностями, организационными и техническими, чем Питер. Ну и я уже не говорю про финансы. Поэтому нам, конечно, бы хотелось, чтобы комиссия Санкт-Петербурга была ну, вот, лидером в реализации. Мы подчеркивали, вы были в вашей комиссии, вашей системной, были инициатором предложения по коркодированию протоколов, которая перевернула систему подведения результатов с точки зрения объективности, точности и времени. Слушайте, ну, вы же можете это делать? Но почему мы сейчас уперлись вот в эти какие-то вещи, которые организационно надо решать, Они решаем только потому, что кто-то, где-то, один человек, который не является даже представителем серьезного уровня власти, считает, что этого нельзя делать, потому что это помешает его будущей карьере. Вот мне представляется, надо перешагнуть через это, избирательные комиссии, субъекта, избирательная система вообще выполняет задачу не по э, обеспечению места, Какого-то депутата муниципального или государственной думы, она выполняет государственную задачу, которая позволяет любые выборы сделать с точки зрения избирателя понятными, честными. И результатам которых он доверяет. И мне представляется, что вот наше детальное обсуждение. И ваш весьма подробный доклад по этому поводу дает такой шанс. И мы бы хотели, чтобы этот шанс в очередной раз не был утерян. Потому что утери этого шанса приведет уже к решениям, которые будут, ну, наверное, излишне волевыми. Вот мне казалось, что мы все-таки более профессионально и грамотно решали те проблемы, которые сами же и видим, а иногда сами же и создаем. Я надеюсь, что мы в декабре проанализируем еще раз работу и увидим, что есть движение динамичные, понятные и всеми поддержанные. Спасибо. Спасибо, Николай Иванович. У меня, так, собственно говоря, особый доклад не вызвал, Виктор Александрович, такого энтузиазма, потому что я действительно очень многие вещи не увидела и не услышала. Я, вот вы четыре комиссии расформировываете, да. А вот остальные 12 и 16, даже из вот тех, которые вы признали, деятельность которых неудовлетворительными, я не услышала. А что вы собираетесь делать с ними? Вот вы признали в рамках ваших полномочий и возможностей. Что вы собираетесь делать с ними? Я сейчас набрасываю вопрос, а вы готовьтесь к этому ответить. Дальше. Вы в своем докладе сказали, что было принято вами 186 конкретных решений. значит, да, Из них 120 оспорено. Из этих 120 16 оспорено ЦИКом. То есть что значит? 16, да, оспорено. Мы ну, восстановили, там, восстан, да, восстанавливали да, 16 человек. Хорошо. Я когда просила вас ответить на этот вопрос, давайте так, я посчитала, ладно. Получается, что э, остается 66 решений, которые вами приняты конкретных, вот из этих 186 Вот сколько из этих 60, так, сейчас, про, сейчас если я ничего не даю, из, из принятых вами 66 решений, а сколько восстановлено? Потому что решения это могут быть разные. Если уж я так беру вашу, сколько на основании ваших действий и принятых решенок восстановлено кандидатов? Дальше я беру вот 120 оспоренных, из них высчитываю 16, которые ЦИКом принято, 104 оспоренных решений, то есть, значит, инициатива других. Сколько? Вот я бы хотела сравнить. 66, сколько это то, что вами принято, сколько там восстановленных? 104, это не ваша заслуга, не ваша инициатива, сколько там восстановлено? Ну вот пока мы с вами рассуждаем, попробуйте, я еще подсказываю. Попробуйте посмотреть, мне просто хочется конкретизировать все, что вы сказали, то, что, ну, какие-то конкретные выход. Значит, вот по этим тем 12 Вот у меня вопрос такой. Вот у нас есть Черная речка. Вы ее нигде не затрагиваете. Я не вижу, чтобы по ней какие-то вы действия предпринимали. Это что? Черная речка у нас где? В каком районе? В каком районе Черная речка? Приморский район Санкт-Петербурга. Приморский район. Приморский район. Ну, у нас что? Я, я там не знаю... Ладно, не буду комментировать. Вот смотрите, что произошло в Черной речке. Сейчас вот, сейчас, что произошло? Сейчас у нас, я так понимаю, Михаил Алексеевич Доброхотов, он возглавляет, он сейчас продолжает возглавлять комиссию Черной речки? Нет, не нет, он глава местной администрации. Сегодня. То есть он уже не возглавляет, он не комиссию, возглавляет да? Не возглавляет, так, так он, Да, вот он сейчас у нас исполняющий обязанности главы местной администрации, Львов Михаила Алексеевича Доброходов. Он Нет, уже исполняющий или уже полностью уже? Нет, ну, он исполняющий обязанности. Да, На вот смотрите, исполняющий, исполняющий обязанности. обязанности. Это вот следствие тех безобразий. У нас Черная речка, это как именно отрицательное звучало, Перечислить мне, или вы сами все наизусть, знаете, что там происходило в этой черной речке с самого начала выборов? И что у нас в результате его действий во многих неправомерных и комиссий, кто у нас избран? У нас, вот, пожалуйста, глава муниципального образования Артем Алексеевич Дорожков или Дорожков. И человек, который таким образом избран, назначает исполняющим обязанности того, благодаря кому он избран. Это следствие бездействия, в том числе. В рамках своих полномочий. Я понимаю, там господин политолог Солоников может там рассказывать на публику, потому что ему надо свою э, политехнологическую честь там это оправдать, что там все замечательно, они как политехнологи делают, рассказывать всем, э, выступая в, в, в, в роли адвоката дьявола, что комиссия там горозбираком вообще ни при чем, полномочий никаких нет. Если уж ЦИК ругает комиссию горозбираком, значит точно так, так же должны ругать и ЦИК и сам себя. То есть, ну это понятно, у него такая задача политехнологическая. Но вы-то, вы знаете, какие были возможности. Черная речка она что, священная корова. Вы что собираетесь? Я хочу понять, что вы собираетесь предпринять по черной речке конкретно. Сейчас беру вот сейчас и, берем, и, э, скажем, в результате бездействия, когда вот у нас происходят такие назначения. Я не знаю, насколько это надо насколько информацию проверить, что 9 судебных исков до сих пор не исполнено этой комиссией. Девять судебных рисков. Я хотела бы видеть и знать анализ городской избирательной комиссии. Мы в прошлый раз говорили об этом. Помните, перечисляли случаи. У нас информация была, это уполномочил по правам человека Шишлова. Вы сами его собирали, когда ряд председателей комиссии. О, ужас! Не исполнял судебные решения, давал отворот, проворот приставам. Вы проанализировали с этой точки зрения, какие комиссии и сколько судебных решений было, не исп... сейчас не исполнил до сих пор, как они вообще исполнялись. И является ли это поводом, разве это не повод для того, чтобы по той же Черной речке, не в исполняющей обязанности главы администрации, а вообще передать правоохранительные органы материалы, человек не исполняет судебные решения. Это только последнее. Я не буду повторять всю эпопею с Черной речкой и, и же с ними, такими же икмо с начала выборов, когда прятали эти выборы, когда не объявляли, когда, как говорится, нанимали этих качков и так далее, и так далее. Все художественные по той же Черной речке вы знаете. Я хочу знать, какие меры в рамках своей компетенции, и в том числе ваша позиция по этому назначению, человека, который полностью себя дискредитировал в качестве председателя комиссии. Не все ваши компетенции, но сигнал от вас должен быть или нет. Вот я не знаю. Смотрите, я насчет полного анализа. Вот я по судебным искам сказала. Вот я вам просто перечисляю. Просто подсказываю. Наибольшее число исков в судах, насколько нам известно, затрагивает такие муниципальные образования, как Невский округ, муниципальные округа номер 54 15, Московская застава, Новоизмайловская, муниципальный округ номер 75, где полномочия муниципальной комиссии были возложены на пресловутый ТИК-29. Вы одного руководителя убрали, не буду сейчас, второго поставили лучше, Лучше стало? Не вижу по результатам, мягко говоря. купчина Тоже были возложены комиссии на ТИК. Вот то, о чем Николай Иванович говорил, на ТИК-23. Лучше стало? Нет. Я к тому, что это не панацея, еще раз повторю. ТИКи важны, но это не панацея, если вы другие меры кардинальные предпримите. Озеро Долгое. Лисий Нос, Юнталово, Академическая, Морские ворота, Обуховский муниципальный, муниципальный округ номер 65 и другие, не услышала и ваших действий по этим образованиям, которые плевали на суд и не исполняли судебное решение. Это разве не повод для правоохранительных органов вам обратиться? Не подменя их. Я еще раз возвращаюсь к вашему столу. Это в качестве скрытого упрека было, прозвучало Виктор Александрович, в вашем выступлении, что мы не подменяем. Не надо вам подменять правоохранительные органы. Ваших полномочий, вашего анализа, достаточно, вашей компетенции для того, чтобы обратить внимание, направить в материал правоохранительные органы. Это вообще вопиющий факт. Когда пристава отворот-поворот председатель дает, посылает. С исполнительным листом. Дальше. Вот, я так поняла, я сейчас перечисляю. Вы там не стали переч перечислить? перечислять. Вот кого вы признали неудовлетворительным 16 комиссий: Коломная, Екатеринговский, Семеновский, Сергиевская, Сосновская, Финляндский округ, Ржевка, Коломяги, Владимирский округ, Георгиевский, Муниципальный округ, Ну 2. Пусть страна, пусть Питер знает своих героев еще раз. И избиратели повнимательнее в следующий раз смотрят, что там творится. И кто пытается не представлять и дискредитировать их интересы. Поселок Шушары. А также их... Вот смотрите. Так, что еще? Да. Академическая Московская застава, озеро Долгой, поселок Лесенос. Так. Теперь. Вы обратились по четырем. Екатеринговский, Коломяги, Семеновский, Сергьевская. Я уже еще раз повторю. я хочу слышать, что вы собираетесь делать по 12 оставшимся. Дальше. Вот вы называете в тексте постановления своем ряды кмок, решения которых в большом объеме были последствия отменены. Вот ваши, вами, вами. От 9, смотрите, от 19 до 35 решений были вами отменены. Однако их работу, вот некоторые, вы не признаете удовлетворительные. Вот просто выборочно признаете. То есть вот вы же отменяете огромное количество решений, но работу не признаете удовлетворительных. Я сейчас говорю о таких, например. У вас не отсутствует в этом списке литейный округ. 35 решений отменено. Смольнинское – 34 решения. Лиговка, Емская – 20 решений. Я хочу понять, или вы считаете свои решения по отмене несостоятельными, или вы закрываете глаза на то, что вы отменяете решения, они сработали неудовлетворительно, а вы не признаете их работу неудовлетворительной. Не получили в вашем постановлении оценку, Действие ряда участковых и муниципальных комиссий, Николай Иванович об этом сказал, и я еще раз хочу уже на это обратить внимание. То, что сведения были о повторных пересчетах бюллетеней в избирательных комиссиях муниципальных образований, там, которые существенным образом изменяли результат, ну и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Лучше меня все это знаете. Мне бы хотелось вместо вот этих четырех тысяч листов конкретики, конкретики, причины следственной связи. Ведь во многом, вот Николай Иванович об этом сказал, я хочу тоже еще раз подчеркнуть, зависимость. Выявить вот эту сеть, систему члены избирательных комиссий, их руководители должны зависеть исключительно от закона, который обязывает их обеспечивать права избирателей, кандидатов, а не от местных руководителей разного уровня, депутатов разного уровня, не зависит от экономических, административных и других э, факт, аспектов. Ведь без выявления той системы зависимости, клановости, которая служила, сложилась в ряде округов у вас. У нас же есть икму, они же как, извините, безобразничают, но они же неприступные. Они же как священные коровы, которые пасутся на этом поле фальсификации, нарушений, правонарушений, административных давлений и беспределов, фактически. Если вы не выявите этот, скажем, все эти причинно-следственные связи, ваше даже лучшее стремление, пожелание сформировать качественные, высококачественные комиссии с широким представительством, мы сейчас в своем про проекте постановления там свои рекомендации будем давать, вся работа рухнет. Поэтому не закрывайте глаза именно на те причины, которые привели к той ситуации, которая сложилась. Естественно, она не может не затрагивать и все другие компании избирательные, и уровни компании, которые в городе проводились и будут проводиться. Если здесь вы не докопаетесь, ну, с нашей помощью, мы, если вы не сможете, мы поможем. Вопрос в том, чтобы вы это признали и работали в соответствии с тем, что мы наметили. Так, Николаевич вот будут вопросы еще какие-то? По-моему, достаточно подробно сейчас рассмотрели этот вопрос. Будьте добры. Я, мы с коллегами спорили о том, стоит ли по сегодняшнему промежуточному заседанию. Подчеркиваю, сегодняшнее заседание промежуточное. Как бы кому не хотелось, чтобы мы сейчас помахали шашкой, сняли бы там или снять мы не можем, но там выражали бы кому-то недоверие, там еще что-то, быстренько и спокойно, как говорится, сложили ручки. Нет. Еще раз повторю, это длительная, тщательная, системная работа. И одним-двумя заседаниями. И работы в промежутке этих заседаний, ваши и наши, это не ограни... мы не можем ограничиться. Иначе это будут полумеры, это будет косметика, а не кардинальное решение проблемы. Поэтому было предложение наших правовиков просто сделать выписку из протокола сегодня, ну, скажем, в развитии прошлого постановления. Но мы решили... Все-таки более кардинально подойти серию постановлений. Мы не думаем, что это девальвирует наше решение. Мы считаем, что это проистекает, это, в принципе, как э, определенное накопление количества, которое перейдет в качество. Что мы предлагаем? Я прямо сейчас в этом проекте постановления, я его зачитаю. Главное поручить Санкт-Петербургской комиссии в срок не позднее 10 сентября совместно Повторю, совместно с уполномоченным по правам человека Санкт-Петербурге Александром Владимировичем Шесловым и членом Совета общественной организации «Наблюдатели» Петербурга Чебыкиной рассмотреть информацию, представленную ими в Центральную избирательную комиссию на предмет установления фактов нарушения закона со стороны избирательных комиссий, принять необходимые меры и доложить о результатах в Центральную избирательную комиссию. Я почему выделила? Потому что, к сожалению, не комиссия Санкт-Петербургская, а уполномоченные. И общественные организации, наблюдатели Петербурга, сделали хороший, глубокий анализ, представили системные предметные материалы. Их надо за это поблагодарить. И надо вместе с ними пройти более того. Я бы попросила, суда, может, включить суда, или сами себе не надо давать поручение, или надо с, с участием. Представители Центральной избирательной комиссии. Я бы хотела, чтобы предметно прошлись по всем, потому что я уверена, что вы по ряду аспектов, которые были представлены или уполномоченным, или наблюдателем Петербурга, можете не соглашаться, у вас есть на это право, но чтобы предметно тогда рассмотрели все представленные материалы, весь этот анализ, да, вместе, совместно, разобрали все по косточку. С участием наш, представителей аппарата и кто-нибудь из членов ЦИК обязательно. Ну, серьезная работа, мы не можем ее оставить. Потому что, в принципе, там изложены в основном, тут, помимо того, что мы вам давали, те проблемы, с которыми надо, которые надо решать. Хороший анализ проведен. Спасибо им за это. Следующий. Поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии принять все необходимые меры для формирования дополнительных территориальных избирательных комиссий. Вот почему мы дали вам не позднее 10 декабря? Ну, хотели дать больше времени, чтобы вы действительно предметно, вот детально разобрали все, все, все что есть. Но с другой стороны, мы не можем дольше тянуть. У нас до 18 декабря мы обязаны, и мы до конца года, потому что надо планировать следующий год. Мы поставим точку, сделаем окончательные выборы, выводы и предложим окончательное решение, рекомендации и для губернатора, и для законодательного собрания, и для вас, как мы видим ситуацию, что надо дальше делать. Поэтому сроки довольно сжатые, но и поработать надо серьезно, не не не, как говорится, не э ну, расслабляться. Да. При этом, вот третий пункт, поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии принять все необходимые меры для формирования дополнительных территориальных избирательных комиссий. Подчеркиваю, при этом в целях учета представительства всех политических партий в законодательном собрании Санкт-Петербурга число членов указанных избирательных комиссий с правом решающего голоса должно быть не менее 12 человек. Не зря мы это пишем. Мы помним негативный опыт, когда пытались сократить до минимума состав комиссии, чтобы туда не вошли представители, ну, скажем, неудобных, неугодных или каких-то там партий, которые не нравятся местным начальникам. Вот этого быть не должно. У вас 6 партий в ЗАГС-собрании, вот не менее 12 человек. И мы будем тщательно следить и смотреть, чтобы представительство отражало адекватное представительство в законодательном собрании Санкт-Петербурга. При формировании дополнительных территориальных избирательных комиссий должны быть исключены случаи назначения членами этих комиссий действующих членов неизбирательных комиссий внутригородских муниципальных образований. Прям категорично рекомендуем вам это делать, с учетом того, что вся система заражена и поражена. Тут очень серьезные должны быть санитарные кордоны, административные. В целях повышения профессионального уровня кадрового состава избирательных комиссий рекомендуется организовать широкое общественное обсуждение. Подчеркиваю. Санкт-Петербург город общественно очень активный. Там очень серьезные, в общем-то, политические. Жизнь, конкуренция, все это есть наличие, это должно адекватно отражаться и в избирательном процессе. Вы же наш маяк, Санкт-Петербург, должны быть примером для всей страны. Потом рекомендуется организовать широкое общественное обсуждение. У вас очень активное общественное сообщество. И отбор кандидатур для назначения членами вновь сформированных территориальных избирательных комиссий при этом особое внимание обратить на кандидатуры потенциальных председателей данных комиссий. Четвертое. Поручить Федеральному государственному казенному учреждению Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Михаил Александровича Попова организовать подключение вновь сформированных территориальных избирательных комиссий к ГАЗ-выборам. Да, вот я хочу еще раз поблагодарить, да, вот эта наша инициатива, действительно, это важная тема расширения, более чем удвоения территориальных избирательных комиссий, их проговорки, механизм финансирования, там, и так далее, и так далее, это полностью поддержано губернатором этой инициативы, Цеком. Я вот тут хочу поблагодарить Виктора Александровича, что вы начали работать в этом направлении, давайте, надеюсь, что и... Санкт-Петербургское законодательное собрание проявит государственную ответственность и вовремя оперативно проведет все те законодательные, ну скажем, поправки, которые необходимы, чтобы это осуществить. Я надеюсь, что никакого саботажа ни с чьей стороны не будет. Мы тоже ну, очень заинтересованы в том, чтобы скажем это инициатива в том числе мы ее обсуждали на встрече с президентом о том что необходимо действительно упорядочить эту работу я надеюсь что она найдет должное выражение в том числе в законодательном органе города Поручить федеральному казенному учреждению Российский центр обучения избирательным технологиям Центральной избирательной комиссии оказать, это у нас РТКева, оказать содействие Санкт-Петербургской избирательной комиссии в проведении обучения членов новых, территориальных избирательных комиссий. Тут без наших управлений ключевых не обойтись, и поэтому тут совместно с нашими, с аппаратом делать надо интенсивно и качественно. Вот, кстати, проверим. Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Проработать вопрос с органами государственной власти города Санкт-Петербург о выделении средств из бюджета города Санкт-Петербурга на обладу труда и так далее, и так далее. Мы этот почву хорошую политическую мы для вас подготовили. Мной, как председателем и ЦИКом были предприняты все меры, которые, скажу все, они... и со всеми руководителями, которые... Компетенции которых решать эти вопросы, поскольку они действительно выходят за рамки компетенции ваш, выше вашей компетенции. Поэтому все, что необходимо, мы сделали. То есть вот такой карт-бланш и почва благоприятная, она подготовлена. Поэтому я уверена, что и со стороны губернатора будет поддержка в этом направлении. Вы об этом сказали, даже не сомневаюсь в этом. Это гораздо дешевле, чем когда миллиарды утекают не во благо жителей города Санкт-Петербурга, а для того, чтобы прикупать и покупать нужных руководителей на муниципальном уровне и получать результат для тех руководителей, которые полностью дискредитировали себя, Так, я здесь не буду подробно обсуждать. Вот я это в смысле читать все постановление. Сейчас вот хочу выделить еще. Рекомендовать Санкт-Петербургской избирательной комиссии провести работу с представителями внутри внутригородских муниципальных образований для принятия решений об... Да, ну а перевозложение полномочий, так коротко посмотреть, да, это очень важно, об обращении в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, возложение полномочий избирательных комиссий муниципальных образований, указанных в пункте 1 первое постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии на соответствующие территориальные избирательные комиссии. Это вот это вот как раз ваша работа, надеюсь, что вы ее проведете, вы ее ведете, и надеюсь, что она будет успешная. Поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии дополнительно провести анализ работы иных избирательных комиссий муниципальных образований, не указанных в пункте 1 постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а также территориальных избирательных комиссий, действующих на территории Санкт-Петербурга, в том числе тех, которые осуществляли полномочия избирательной комиссии муниципальных образований. Это то, о чем и я говорил, Николай Иванович об этом говорил, то есть когда этики тоже, в общем-то, дискредитировали себя не хуже, не лучше, чем или не хуже, чем аналогично ИКМО соответствующим. Заключающий пункт. Информацию, представленную Санкт-Петербургской избирательной комиссией в соответствии с пунктами 2 и 8 настоящего постановления, рассмотреть с участием и мы просили, я буду просить уполномоченного, по правам человека Санкт-Петербурге, Шишлова и члена Совета общественной организации, наблюдателей Петербурга Чебыкиной, на заседании Центральной избирательной комиссии до 18 декабря. То есть, отключительно, не позже, 18 декабря. То есть, вы сначала поработаете вместе с ними, вот там пункт какой-то, я не помню, сейчас, третий, по-моему, да, вместе с ними поработаете над теми материалами. Над нашими претензиями, те же материалы, которые они представили с участием сотрудников нашего аппарата и э, членов ЦИКа. А потом уже вот мы это все вместе как раз э, проведем совместное заседание с вашей комиссией, ЦИК, Центральной избирательная комиссия, и с их участием, для того, чтобы посмотреть, а во что же вылилась конкретно эта работа, которую, я надеюсь, вы проведете так, как надо провести ее. И уже по итогам этого мы к 18 декабря, надеюсь, поставим жирную точку по прошедшим в Санкт-Петербурге выборам, по всем аспектам. Для того, чтобы дать старт новой работе, которая позволит нам достойно проводить выборы в великом городе Санкт-Петербурге, так как он этого заслуживает на всех последующих выборах. Коллеги, есть что-то добавить еще? Да, пожалуйста, моя возмерна. Уважаемые коллеги, члены Центральной избирательной комиссии, во-первых, я бы хотела, чтобы вы обратили внимание на пункт четвертый. Он тоже весьма важен. Он касается, конечно, вещей технических, но если будут образованы территориальные избирательные комиссии, то естественно их надо оснащать и подключать газ выборы. И вот здесь по ходу рассмотрения. Произведена доработка пунктов, и прошу вас обратить внимание, что поручить Попову мы предлагаем организовать подключение вновь сформированных ТИК «Газвыбор». Именно в такой редакции предлагается четвертый пункт. Это первое. Значит, и второе, Александра и коллеги, я бы попросила возможности обратиться к членам избирательной комиссии Санкт-Петербургской. Ко всем. К Виктору конечно, тоже. Коллеги, я у вас была в 2016 году, и мы разбирали вот причины, почему на участках такой странный подсчет голосов идет, нарушается процедура, установленные законом. Ну, сделали вывод о недостаточной подготовленности участковых комиссий, слабом знании закона. Мы знаем, что есть ответственность, в том числе административная, за нарушение процедуры подсчета голосов. И тогда на том этапе мы обсудили, что вот мы не можем ставить вопрос о такой ответственности, если, скажем, берем на себя ответственность за недостаточную обученность участковых комиссий. А теперь прошло уже несколько лет, были приняты меры, об этом докладывалось. Говорить о том, что причиной является недостаточной правовой грамотность, ну, я бы не согласилась. Во-первых, я считаю, что в Санкт-Петербурге очень сильная юридическая школа, которая ну, весьма серьезно конкурирует с другими юридическими школами по вопросам применения, в том числе избирательного законодательства. И такое иногда толкование возникает, на котором мы просто здесь вот удивляемся даже. Но это не значит, что это низкая, так скажем, юридическая квалификация. Это значит глубокий и своеобразный взгляд на те или иные нормы. В конце концов мы находим, я думаю, понимание о едином толковании. Это раз. Второе. Мне посчастливилось в кавычках в эту компанию рассмотреть ну, большую часть, будем так, текущих обращений по Санкт-Петербургу. И что удивительно, закончилась избирательная кампания, день выборов прошел уже довольно давно, до сих пор поступают обращения. И удивляет в этой ситуации весьма скромная цифра, которая прозвучала в докладе по обращению в прокуратуру при таком количестве сообщений о нарушениях, предусмотренных кодексом административных правонарушений, в том числе по порядку подсчета голосов. Возбуждение дела относится к компетенции прокуратуры, не избирательной комиссии, не органов внутренних дел, компетенции прокуратуры. И 16 обращений всего, и при том, как я понимаю, большая их часть относится к этапу выдвижения кандидатов. Значит, вот буквально за прошлую неделю поработала за избирательную комиссию Санкт-Петербургскую порядка, наверное, 10 обращений мы в горпрокуратуру отправили. А Почему? Потому что мы рассматриваем жалобы на принятые избирательной комиссии Санкт-Петербурга по, жалоб, по жалобам решения, постановления, либо ответы, где сказано, что мы в рамках компетенции провели свою проверку и больше ничего не можем. Остальное находится в рамках как бы, уже других органов. Если это находится в рамках компетенции правоохранительных органов, но ну не заставляйте Центральную избирательную комиссию за вас отправлять в прокуратуру те или иные материалы. Вопрос, который, так скажем, сейчас Элла Александр, подчеркивала, это переложение на территориальную избирательную комиссию. Одна из характерных жалоб, которая буквально три дня назад пришла. Член территориальной избирательной комиссии, вместо того, чтобы собирать данные о явке, как ей поручала избирательная комиссия, решила посетить участковую избирательную комиссии и выявила ряд нарушений. О чем сообщила в Избирательную комиссию субъекта Российской Федерации Санкт-Петербургскую комиссию? Ответ. Вам правильно не выплатили вознаграждение, потому что вы не, вы не принимали данные явки, а были на участковой комиссии. Ну, во-первых, хочу напомнить, что, вообще-то говоря, право а, члена территориальной комиссии посещать, ниже комиссии все-таки закреплено законом. Это раз. Во-вторых, если будет такой подход, то создание территориальных комиссий с представительством партии выльется в то, что потом это приобретет массовый характер. Запрет на посещение участковых комиссий членами территориальных комиссий как бы, и вот возложение на них каких-то технических полномочий. Это не выльется в конструктивную работу с представителями партии в территориальных избирательных комиссиях. Если член территориальной комиссии даже по собственной инициативе посетил участковую комиссию и выявил какие-либо нарушения, но если даже избирательная комиссия города не может убедительно опровергнуть или подтвердить выявленные нарушения, потому что это находится в компетенции правоохранительных органов, по-моему, очевидно, что помимо оценки правильности решений промежуточных комиссий надо принять меры для того, чтобы все-таки истина, в части того, было или не было нарушения основных положений закона, все-таки надо предпринять. Вот поэтому, как здесь вот в постановлении сказано, еще проверка не закончена. Я убедительно прошу коллег избирательной комиссии города Санкт-Петербурга но все-таки не заставлять наш аппарат, и меня в том числе лично, подписывать э, пересылочные письма в городской прокуратуру. Ну, Но, пожалуйста, принимайте решение сами, принимайте э, все в рамках своей компетенции. Спасибо большое. Ну и я надеюсь, конечно, что и правоохранительные органы тоже дадут в конце концов соответствующую информацию, всю статистику мы соберем, тогда уже можно будет делать выводы о качестве работы участковых комиссий, в том числе, были ли это незначительные нарушения, были ли это серьезные правонарушения, предусмотренные кодексом административных правонарушений. Сейчас у нас этой картины нет. Спасибо. Спасибо, Я бы хотела, я сейчас не помню, Сергей Михайлович, вот я, может быть, напомнится мне, я, когда кампания закончилась, мы с вами давали статистику, мы говорили, что по всей стране у нас было 178 что ли судебных исков, да, и из них 77, 77 процентов, я сейчас вот вспоминаю, 133 иска судебных было по Санкт-Петербургу. Насколько я сейчас знаю, сейчас уже 200 с лишним, или я путаю? Сколько сейчас? Вот а компания насколько, прошла, закончила. Сколько исков? Насколько нам известно, около 300 исков по всей стране, по всем компаниям, и больше 200 исков по санкт -Петербургу. Вот смотрите, компания закончилась. Вот почему мы даже сейчас точку не можем жирную поставить. Потому что еще, извините, процесс-то идет, раскрутила компания, столько проблем. 133 иска было, а сейчас уже больше, более 200 Значит, это тоже, значит, где-то неудовлетворенность, как, скажем, рассмотрения на комиссии Санкт-Петербургской каких-то вопросов. Значит, надо проанализировать, что там у нас приходит. Я э, на прошедшем заседании, когда было посвящено Санкт-Петербургу, сказала, что мы... Вот мы тогда говорили, что в какая была к вам претензия, что как ваш представитель идет и... Э, даже когда там решение было на стороне кандидатов, или да, чтобы городской избирательной комиссии, он в суде не поддерживает его. Такой, или пассивная, или вообще такая неконструктивная не позиция комиссии э, в суде. И тогда я сказала, что центральная избирательная комиссия, несмотря на то, что на самом деле мы не являемся по закону, э, со, э, скажем, 47-я статья, по-моему, да, 47 кодекса административного судопроизводства, мы не являемся, скажем, заинтересованной стороной, поскольку это, мы не обеспечиваем, эта комиссия не проводит выборы, центральная избирательная комиссия, подготовку и проведение выборов от представительных органов внутригородских муниципальных образований, но мы сказали, несмотря на это, поскольку мы очень заинтересованы в том, чтобы Истина в судах была установлена, что Центральная избирательная комиссия, не выступая, не имея права на стороне там, заявителя или, там, ну, скажем, на чьей бы стороне, мы готовы, заинтересованы, проявляем большой интерес, инициативу сформировать свою позицию и представить ее суды. Для этого сейчас мы в суды направили, там, откуда, в общем, некоторые СЦП просили это сделать, мы направили туда информацию и свою позицию очень четко изложили, что как только мы готовы, если суд, хотелось бы, чтобы суд тоже в этом проявлял заинтересованность, наши специалисты готовы подъехать на месте, ознакомиться со всеми материалами, четко сформулировать позицию ЦИК и представить все. Вот так корректно, четко, не нарушая закон. Я думаю, что с вашей стороны тоже было хорошо бы хорошо, что была такая инициатива, если вы заинтересованы максимально объективно отразить деятельность тех ИКМО, которые заслужили, чтобы те правонарушения, предполагаемые, которые были для всех нас были очевидны, были адекватным образом оценены судом. Я прошу вас, Виктор исанович и всех уважаемых членов городской избирательной комиссии города Санкт-Петербурга, и не ограничивайтесь исключительно нынешней избирательной прошедшей кампании по выборам муниципальной органы власти, анализом. Потому что были у нас казусы, как вы помните, в пьющий случай на выборах президента, того, что аналогов не было, связанных с мобильным избирательным. У нас э, были определенные казусы, и нам приходилось заниматься в начале, когда выборы губернатора, когда вы затеяли, и до конца, э, ну, слава Богу, там были Прислушались кое чему по поводу этих выездных участков. Там были казусы невероятные по размещению в сараях и так, далее, и так далее. Посмотрите в целом. Я тут соглашусь с Моей Владимировной о том, что, я это говорила, суперпрофессионал у вас есть. Только суперпрофессионализм некоторых членов комиссии направлен на то, чтобы проводить выборы так, как достойно этого города а чтобы в стремительно меняющихся условиях, когда мы систему максимально прозрачно сделаем, и дальше, когда в день проведения выборов все меньше остается возможностей для фальсификации, начинают ломать голову, а чтобы там такое придумать, чтобы угодить тому или иному начальнику. Вот от такого суперпрофессионализма надо решительным образом отказываться. И мы. Исходя из своих возможностей при полномочиях, применим все свои силы, чтобы именно это и произошло. Коллеги, завершаем этот вопрос. <связанная> да. Я оставлю на голосование проект постановления. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Правильно, да? Все. Спасибо, благодарю вас. Да. Пожалуйста, за работу, товарищи. <связано> Что я могу сказать? Работы много. До Нового года надо успеть. Переходим к следующему вопросу.